Здравствуйте, дорогие зрители, друзья и подписчики нашего канала! Очень давно я хотела снять этот ролик и поделиться с вами этими прекрасными стихами, которые трогают меня до глубины души. Стихи Эдуарда Осадова «Распахну свое сердце Настяж» К вашему вниманию! Распахну свое сердце настежь, От а тревог и сомнения очищу. Вдохну истину, вместо фальши. Радость выдохну, вместо корысти. Станет душа моя просторным домом, Без стен, полов, потолков. Не сжечь его, не вскрыть ломом. Он открыт ни дверей, ни замков. Пусть горит там, как в храме, лампадка, маяком для тех, кто во тьме. Им своей доброты было жалко, впрочем, как и тебе и мне. А сейчас я хочу, чтобы сердце, расширяя свой небосвод, Поместило в себя Вселенную. Вечных душ, неземной хоровод. И пускай загружатся в танцы, Птицы, духи, планеты, люди. Вы пришли сюда наслаждаться, Улыбайтесь, свободны будем. Нет в безмерном доме гостей непрошенных, И никто не пришел напрасно. В мире нет ни плохих, ни хороших, И счастливые, и несчастные. Важно, чтоб сердце видело Сквозь уныние и презрение За озлобленностью и неверием В каждом искорку чистого света, чтобы открылась груди ока, Не моргая, ведала смело, Чтобы взглядом своим глубоким Исцеляла, спасала, грела.